Всем привет! А, из дождливой Калифорнии сейчас а, сезон дождей, я не знаю, как назвать. А, в принципе, почти каждый день дождь. Сейчас вообще то сильный льет, то не сильный. Непонятно. Вот. И хотел бы сегодня рассказать о рентованных машинах а через лифт, как это вообще происходит. А, происходит это следующим образом. А, у вас в приложении будет такая сноска, а, рент машин типа арендовать машину туда заходите и там будет нарисована карта в каком месте какие машины там будет нарисовано написано что вам типа доступна Toyota Corolla типа там 15 -го года и лучше типа но мне дали Ford Fusion это гибрид не знаю сколько здесь литров честно говоря сколько здесь. но вообще не едет это гибрид как бы ну сами понимаете вот овощ и так что вот так, так что я выехал сейчас на нем работать, посмотрим, что можно сделать. Так что да, по поводу ренты. Приходите, говорите, зачем вы пришли. Там такой планшет будет. На планшете нужно будет написать свою фамилию, имя. И нужно будет а, выбрать, для чего вы приехали там, арендовать машину или ну, отдать машину, или еще какие-то там, ну, эти. Ну, еще что-либо. Так что все это.. Делайте и просто садитесь, и вас позовут. После того, как вас позовут, вам скажут, а ездили вы раньше на лифте, спросят. Ну, если вы ездили, скажете, да, если нет, то вам проведут лекцию, как вообще работает приложение лифта и как вообще, ну, что нужно делать. Если вы уже ездили, тогда вам просто проведут лекцию по поводу того, что вам нужно... А... Что вам нужно делать а, для того чтобы рент а, отбивался и чтобы было вам выгоднее если вы делаете то а, 100, 100 поездок 130 и 150 а, там все будет написано при тем как вы будете брать машину а, все значения могут конечно же меняться потому что сейчас пришло, пришло обновление что дедакта был например с машины, которая у вас в рент, был это payment, а, платеж, который вы платите за ущерб, на ну, машине, грубо говоря, если вас резать, вы врезались. Сейчас раньше стоило 2 500 для рентованной машины. А сейчас стоит, а, будет с 30 числа стоить 1000 долларов. И всегда эти значения меняются, что в лучшую сторону, что в худшую. Например, дедактабл поменялся в лучшую сторону, типа, но если вы машину ударите, то типа 1000 долларов надо с не заплатить. А если майлочь, например, раньше за майлочку платили доллар, типа, ну за экстра майлочь какой-то, типа вы где-то там проехали, там, не знаю, там поворот был закрыт или еще что-то, и как бы ну, клиент за это, вернее, лифт за это платил. Ну, клиент как бы такую же цену платит, но лифт как-то там. Потому что лифт очень много забирает процентов, все я не знаю, 30-40 там. И они как бы а, компенсировали это все вам за счет а, своих денег, как бы а, за счет своей выручки компенсировали вам ваш майлоч лишний. Так что вам нужно будет сделать. Я знаю точно, что нужно желательно делать 155 поездок в неделю. Это если без выходных работать. Это по 23 поездки где-то. И, грубо говоря, машина вам обойдется бесплатно. Потому что вам сверху накинут а, 275 долларов. Это сейчас. А машина а, со всеми фи-таксами стоит. Вот сейчас я посмотрел. А, 200, ну, 240 долларов можно округлить. 240 долларов стоит. Поэтому... Uh, как сказать выгодно взять машину в рент uh, чем uh, убивать свою, грубо говоря потому что в, в, на, в этой машине нету у вас нету если это лизованная машина, вам не нужно пробег скручивать, потому что я не знаю, честно говоря, кто его скручивает я не знаю, как его проверяют вообще не надо скручивать пробег, потому что вы можете ехать без бесконечно, ну, неважно сколько майлов, на ориентованной машины от лифта вы можете ехать, ездить в магазин, а не знаю, там, возить диван, я не знаю, что вы будете возить на ней, но, по сути, можно делать а, на ней все, как бы, ну, понятно, что диван, конечно, возить, наверное, нежелательно, потому что можете ее поцарапать, там, а, интерьер порвать, но я к тому, что вы можете своими а, своем этом... А... В повседневном, повседневном дне использовать а, эту машину. И просто заправлять. Сейчас мне дали, а, грубо говоря, гибрид, и здесь вообще расход маленький. Здесь где-то 40-42 а, майла на галлон. Я, честно говоря, еще, ну, я сейчас только выехал работать, сейчас я как раз а, постараюсь в этом видео показать, наверное, в конце, сколько я заработал вообще на гибриде, сколько, может, там бензина пожег. Потому что на своей машине я очень много... Очень много топлива жог грубо говоря. Короче, все остановились и чуть жопу кто-то не приехал ко мне. Вот. Главное остановиться успеть, чтобы кому-то не приехать в зад. Потому что если тебе приедут, как бы ну там хотя бы все понятно будет, скажут, что я не виноват, не знаю, я тормозил и все, и проблема решена. А если врежешься, ты кому-то тогда еще потом придется со страховой опять разбираться в этом в лифте разбираться компания предоставляет такси Гетс вроде ну в России это как Гетс произносится честно говоря здесь не помню Гетс или как так произносится а, но ну, я думаю вы знаете в России сто процентов есть эта компания даже Гетс такси какое-то было я помню есть, но сейчас нет вот а, не знаю насчет других стран СНГ так что Всем, кто из Америки хочет, как бы, ну, водить лифт. В принципе, приходите в офис, говорите, что хотите рентовать машину. Честно говоря, они даже не, не видят, что у меня машина после аварии, после того, как я в лифте ездил. Они спросили, какая у тебя машина, типа, такое ощущение, что они вообще мой профайл не видят. И спросили, какая машина, я говорю, такая так, а машина, типа, она говорит, что типа, ну, она в шапе делает, типа, в мастерской. Я говорю, да там типа царапины. Он говорит, а, да, ну понятно, типа, ну", но говорит, это типа 18-го года, типа, машина уже в мастерской. И так, так что там? А, кто живет в Америке, хочет или хочет переехать в Америку, хочет попробовать себя в лифте или в такси, там, в принципе, если. Нью-Йорке, конечно, эту тему, ходу прикрыли. Но там можно, типа, ориентовать машины ездить, но это другая история вообще. А, поэтому при, просто в Калифорнии, например, вы приходите в офис, много офисов этих, а по Беррии много. А, Думаю, что и в других, там, Санкрамен, тоже есть эти офисы, как бы, ну, им выгодно это. Они работают с этой компанией такси и, как бы, все в выгоде, грубо говоря. Лифт доплачивает вам бонусы за то, что вы сделали много райдов, а, потому что он в любом случае вам эти бонусы платит, так как... А... А вы когда на своей машине он вам платит бонусы, вы когда на лифте машине, ой, на Гетс, и вам же нужно бонусы платить за количество райдов. И он типа говорит, что это типа помощь вам а, в покрытии, м -м, как сказать, в покрытии рента машины. И вы просто, получается, не зарабатываете бонусы сверху, а просто покрываете рент машины. Но так как это гибрид, я надеюсь, что я смогу сэкономить на бензине, я не знаю, сколько здесь полный бак, но на полном баке я могу проехать, типа, 540 майлов. Если этот полный бак также на 40 долларов, как и мой, то это вообще прекрасно. 100% я смогу сэкономить на бензине и, в принципе, ну, и будет всем счастье. Лифт будет рад, что я сделал все поездки, а Гец будет рад, что ему заплатили за машину. А я буду рад, что я не ушатал свою машину, потому что никто дверью не хлопает, не сидит. У меня там багажник, не знаю, не царапает машину мою и все, грубо говоря, будут в плюсе, вот так вот, главное работать, как бы, есть, есть, есть у вас э, стимул работать, как бы, ну, достаточно много, наверное, я не знаю, сколько сегодня я попробую закрыть 23 поездки этих за сегодня и скажу, наверное, в этом видео, не знаю, может в следующем видео, как-то расскажу, сколько потребовалось времени, чтобы в Сан-Франциско закрыть эти 3, 23 поездки, в принципе, чтобы понимать вообще, ну, как бы, что как бы, чтобы отбивать машину, что нужно как бы, ну, грубо говоря, для бонуса вам нужно 2-3 поездки сделать. Понятно, что, я, честно говоря, не знаю, средняя там поездка 5 долларов стоит, понятно, что вы денег заработаете, но именно чтобы бонус заработать, чтобы покрыть машину, это как бы тоже очень важно учитывать. И все, так что опять не договорил, а если вы придете в офис, грубо говоря, скажете, что вам нужно, вас обслужат, все вам покажут, проведут вам лекцию, Лекция будет короткая, там будет сказано, типа, с какого дня по какой вы берете машину, с какого дня по какой будет неделя считаться. Типа в лифте, если на своей машине считается, типа, с понедельника по воскресенье по утро. Здесь по-другому. Здесь, когда вы взяли машину, например, во вторник, и до следующей недели до вторника эта машина у вас, грубо говоря, и платить вы будете во вторник. А, и потом опять со вторника на вторник, со вторника на вторник. И у вас неделя будет так идти. Если вы взяли воскресенье, то согласно с воскресенья до следующего воскресенья, и вот так у вас и будет идти, идти, идти, идти. Как бы каждую неделю. Еще там будет такой вопрос, типа, сколько вам нужно сделать поездок. А... И скажете, типа, 20 поездок. И будет написано, кто responsible, типа, несет ответственность за вашу... Кто несет ответственность за машину. Там будет написано вы, конечно же, кто же еще несет ответственность. Типа, они так предохраняются, чтобы вы понимали, что... Здесь в Америке вообще много раз могут всякие глупости спрашивать, это как... В ДНВ вы приходите в ГАИ сдавать на права, и там будут спрашивать, сколько вам дадут лет там за, за алкоголь, если вы будете пить, там сколько дадут штраф за то, что вы линию какую-то пересечете. Ну, такие вопросы, чтобы человек реально уже из ДНВ просто знал, что, что ему грозит. Как бы, чтобы он уже остерегался, боялся этого. как бы. Не то, что ему говорят, типа, нельзя нарушать, типа, полосу пересекать, типа, это ну, нарушение закона, а ему сразу говорят, сколько он будет платить за это и сколько ему поинтов дадут. Поинты это измерительная система в Америке, их 12, и если вы 12 поинтов набираете, на 18 месяцев вас прав лишают. Вот так, поинты можно списывать с путем школы, но школа, школа списывает около 4 поинтов вроде максимально, и эти поинты, вроде бы она не, не работает на скорость, если вы превышаете скорость, то поинты будет тяжело списать. Типа, вы приходите, вам там рассказывают, грубо говоря, еще раз правила дорожного движения И вам списывают поинты, типа, ну, мало ли вы там забыли что-то И сейчас 100% вспомнили, и все, типа, можно списать все Так что, если интересует лифт, в принципе, это реально, взять машину Просто, конечно, там нужно будет посидеть минут 30 я сидел, 40 было очень много народу В основном все просто болтали о какой-то ерунде, я не знаю такой как бы, грубо говоря, веселая такая обстановка, но это был вечер, и у меня уже голова болела, потому что я свою машину отвозил. Сначала к дилерам отвозил, потом отвозил уже в этот шап, где здесь называется, типа, барри шап, это, э, типа, как оно, тельный, наверное, этот, не знаю, тельный, э, тельный автосервис, что-то такое. Ну, типа, для, именно для вида машины, типа, кузов Ä, кузовной ремонт, грубо говоря, так. Вот. Туда отвозил. И, в принципе, было уже поздно реально устало. Они, конечно, там шутки шутили, там еще что-то. Но у меня такое лицо было с покерфейсом. Поэтому я, честно говоря, не очень рад был этому. Вот так вот. А -а -а -а. Так что вот так. Дали мне Ford Fusion. Я думал, честно говоря, мне дадут какую-нибудь там Toyota, может быть. Но... Далее, Ford Fusion и попросят вас не курить в салоне, не вейпить, а что еще, не распивать какие-то алкогольные напитки. А... Да и все вроде, в принципе, как бы, если хотите есть, можете есть. А по поводу беспорядка, который могут сделать пассажиры, типа там, не знаю, кто-то может на, там ну, наболевать, извините, может там кто-то крошки какие-то оставит, еще что-то, то вы тогда просто, как обычно ну, кто знает, как обычно, кто не знает, это просто вы, говоря, фоткаете это все и отправляете все а, в лифт. А, они отправляете в лифт, в этот самый, на почту, и они, в принципе, все, все документируют и вам, скорее всего, отправляют какую-то деньгу, денежку, деньги, не знаю, бабки. И вы, типа, все это ликвидируете. Можете, в принципе, сами это убрать, и деньги вам останутся. Можете ехать а, в этот самый. В чистку там салона, как она называется там. Я не помню. Чистка. Чистка салона, короче. Вот. И можете туда поехать, вам все почистят, вы заплатите эти деньги. Я думаю, там даже в плюсе, конечно, будет, типа, но ну, вы все равно что-то там заработаете сверху, может там, долларов 10. Даже если вас будут в этом убирать, а на мойке. Наверное, покажу этот а, Ford Fusion, как он выглядит. Мне, в принципе, нравится здесь переключение коробки передач. А, оно такое, как сказать, кругляшок такой крутится. Я думаю, кто ездил на таких машинах подобных, тот понимает. Такой кругляшок, в принципе, здесь все понятно. Здесь парковка, реверс, типа задний ход, нейтралка и... Драйв, ну типа вперед, драйв там называется, не знаю, вот, в принципе такая сиденье достаточно такое мягкое, высокая посадка, очень много места, машина огромная, конечно, по сравнению с гольфом, Но, в принципе я привык, тормоза не очень, тормоза такое ощущение, что здесь педаль такая, она на такой большой пружине, и вы когда нажимаете ее, а потом отжимаете, и она просто резко как бы, ну взлетает вверх, на других машинах такого нет, она как бы такая легенькая, свободная. здесь такое ощущение, что она на этой пружине закреплена, и она как бы вот так ходит вместе с пружиной только. Ну, как бы не очень удобно, честно говоря, она должна привыкать к этому. А, что еще? Сидения здесь, в принципе, такие. А, здесь тряпка сидения. А, в салоне пахнет, в принципе, ну достаточно нормально, как сказать, потому что тряпка сиденья, она все-таки впитывает влагу и в большинстве своем впитывает влагу, не то что кожа. Бег уже а, 40 тысяч майлов, в принципе, это достаточно, ну, это, конечно, не очень много для России или для чего-то еще, там люди только в таких, в таких диапазонах только покупают машины. Ну, не все, конечно, но вообще имею в виду. Ну, какие-то там бушные машины. Ну, здесь это... В принципе, это не очень много, но достаточно много и здесь хорошо как я сказал что и надо платить за ну за малыш типа за километраж не знаю как будет проще рассказать а, потому что все включено грубо говоря у вас есть ну сколько там 240 долларов в неделю и все и вот вы их и платите конечно 240 долларов в неделю это много но если вы хотите работать реально много и у вас нет машины или машина куда-то у вас потеряла, так что вот так про ford все рассказал. Что, тут, наверное, покажу попозже, что к чему. Половину, наверно вырежу с этого видео. Потому что оно какое-то длинное, 21 минуту уже. А, так что так я не знаю, а, заходят ли длинные видео, не заходят. Как бы, ну, как вообще нравится. Хотел бы узнать в, в, в комментариях, какие видео можете, в принципе, в Инстаграм написать, если не хотите, писать комментариев. Как бы ну, некоторые люди просто не пишут комментариев вообще. И то ли они стесняются, то ли просто не хотят какой-то огласки, то ли не хотят каких-то хейтов, чтобы которые на них писали какую-то ерунду. Просто можете в Инстаграме написать мне. А, ссылка есть в описании канала и также в шапке есть. А, ссылка там написана, пишите здесь, типа, на Инстаграм. Можете, в принципе, написать мне в Инстаграм. Поведу свои вообще мнения, какие ролики записывать, сколько минут. А. Я просто только начал, честно говоря, я не знаю. Понятно, что много-очень-много-очень много, очень нужно говорить, бесконечно, наверное но по существу можно тоже реально много говорить как бы не просто так говорить но можно рассказывать там о такси как это работает я не знаю в принципе я сейчас просто такси работаю потом планирую идти учиться а могу рассказывать про учебу и по сути ну как бы кому то будет интересно некоторые люди хотят эмигрировать а, и смотрят некоторые просто хотят просто что то посмотреть не знаю за ужином может там ну все тогда Буду работать, наверное, половину с того видео вырежу, я не знаю, не хочу делать на 40 минут. А, наверное, в конце видео покажу, сколько я смог заработать за... Не знаю, наверное, буду работать часов 12, а, посмотрю, сколько можешь заработать. Также скажу, за сколько я смог закрыть 23 поездки в Сан-Франциско. А, я думаю, сейчас там будут какие-то пробки дикие, потому что сегодня дождь. А, так что зашел я в магазин, Печень поесть, попить, не знаю работал я два часа. Заработал 435 районе 35 долларов. В принципе, не очень много людей. А, так что вот так. Вез какую-то одну женщину, короче, потерял какой-то поворот. Она говорит, типа, что, ты поворот потерял? Я говорю, да. А потом я извинился, короче, типа, извините, что такое? Сейчас пойду короче, в туалет. Если вы в Америке, и вам нужен туалет, это сейф вей магазин такой вам подойдет так вот сидите как в дуракан я смотрю что я сам себя снимаю страшно номер 5 если у есть you cars, да -да. короче самообслуживание теперь у вас Подарить, как обычно. Вот я дома уже отработал я 11 часов. А заработал 250 долларов. Честно говоря, 23 поездки за день было не так уж сложно сделать. И заметил то, что после обеда больше заказов, потому что до обеда, в принципе, никто никуда не ездит а все в основном ездят после обеда, там после двух, после трех, и до позднего вечера, в принципе, я сейчас уже ехал домой, просто устал, и люди все еще как бы, ну, заказывают, и, грубо говоря, там одно такси ездит, больше никто не ездит. Вот так вот. Так что, в принципе, Форд а... достаточно хороший, здесь есть такая а... тема, типа, как переключение, мне очень нравится, оно вот так выглядит такой кругляшок а, и там есть такая тема как а, как l буква вы ее нажимаете ну вернее я ее нажимаю и просто двигатель ну все, весь день ешь здесь на овощи и кажется что машина вообще не мощный ну, нажимаешь l и это работает только один двигатель я не знаю сколько здесь литров литра наверное два точно если не три потому что он жестко очень ревет и прям ну наваливает очень сильно ну, такой серьезный какой двигатель, я обязательно посмотрю, что это за двигатель, потому что реально едет. И машину даже, ну, она, как сказать, менее устойчива, она просто не для этого сделана. Так, вот, а так, в принципе, я сегодня, грубо говоря, потратил два раза меньше бензина, чем бы на своей машине ездил. Потратил там бензин, долларов, наверное, 20 максимум. За целый день я бы потратил бы целый бак на своей машине, это было бы в районе 40 долларов. Так что вот так закончился мой день. Завтра попробую поработать. Не знаю, может быть, с вечера, скорее всего, посмотрим. Просто а, днем не очень много работы было, и нужно было очень далеко ездить, что не очень... Мне же нужно а, на бонусы работать, получается, чтобы... Орентованная а, машина требует, чтобы больше сделать заказов, чтобы дали бонусы, чтобы покрыть аренд машины. Как бы в этом и заключалась вообще, э, вся стратегия заключалась в этом, чтобы взять машину и делать много райдов, там 150 вообще. Сейчас в приложении не написано, что 150 райдов сделать, 155, и типа будет э, машина, ну, как бы, и дадут там 275 долларов бонуса. Там написано, что за 40 райдов 46 долларов бонуса, за 70 что-то там, а нет, за 62 76 долларов бонуса, вроде это да так, примерно сейчас на скидку не помню, и что-то там 100... 100, не 100, а где-то 90 с чем-то, 92 вроде бы райда, но ну, поездки, а 100, 105 долларов где-то примерно скидка, и мне интересно высадится ли это большая, не скидка, а большой бонус, типа в 275 долларов за то, что ты 155 поездок сделаешь. Вот так вот. Так что буду катать, посмотрю. Кому интересно, пишите комментарии, пишите в инстаграм, что вообще интересует в плане такси. Может, какие-то вопросы есть про Америку. В принципе, готов ответить, а когда будет время. Все, всем удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео понравилось. Все, пока.